Мы отдельные только на поверхности. Глубоко внутри мы не отдельны. Отделена только видимая часть, невидимая по-прежнему едина и нераздельна. Во Панишадах говорится, те, кто думают, что знают, не знают, потому что сама идея, что вы знаете, не позволяет вам знать. Сама идея, что вы невежественны, делает вас уязвимым, открытым. Ваши глаза, как у ребенка, полны удивления. Тогда трудно решить, действительно ли ваши, ваши мысли, или они вошли извне, потому что теряются всякие якоря. Но не стоит об этом беспокоиться, потому что в своем основании ум един, он принадлежит Вселенной. Назовите его Богом, если угодно или словами Юнга «Коллективном бессознательным. Мы отдельны только на поверхности. Глубоко внутри мы не отдельны. Отдельна только видимая часть. Невидимая по-прежнему единая и неделима. И если вы расслабляетесь, приходите в молчание и становитесь более и более невинны, скромны, похожи на ребенка, поначалу будет трудно понять, Действительно ли ваши, ваши мысли? Или же исходят неизвестно откуда? Или же кто-то другой посылает сигналы, а вы только их принимаете? Они действительно приходят из ниоткуда. Они приходят из самого сердца вашего существа. И это же сердце, сердце каждого. Таким образом, всякая поистине оригинальная мысль не несет ничьей подписи. Она просто является из коллективного, из Вселенского, из единого ума. Ума с большой буквой. И когда индивидуальный ум, эгоистический ум расслабляется, вас наводняет ум Вселенский.